Еще одна раздача от кошелька KuCoin. Напомню, что это биржа. Пост у меня в Телеграм. Ссылка на него в описании под видео. Нам необходимо перейти на этот сайт. Установить приложение. Если сайт не открывается, вот я вам QR-код показал. Можете его отсканировать. Это веб. Я установил Google. Копируем мой реферальный код. Дальше. В самом приложении я зарегистрировался при помощи отпечатка пальца. После мне дали секретную фразу. Ее сохраняем обязательно. Заходим в приложение, введя нужные нам слова. То есть приложение запрашивает, введите слова 2, 4, 8, 10. Вы их вводите попадаете в личный кабинет. В личном кабинете жмем сюда, в самом низу. World Cup. На третьей странице. Листаем вниз и вводим мой реферальный код. Там кнопка Full In Invitation Code. После того как ввели, вы получили 20 поинтов. Жмем Yarn Point. Копируем свой код и приглашаем друзей. Там есть Invite Link, но она ни о чем. Без реферального кода, то есть вашего реферального кода. Отсутствует реферальный хвост. Он раздается отдельно. То есть код. А ссылка ведет просто на само это приложение. На вот этот сайт. Просто копируйте код и просите друзей ввести его только тогда начислят эти поинты. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.